Здравствуйте! В этой серии роликов мы поговорим о проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации автоматических котлов. Проблема пятая – двигатель подачи топлива не включается. Причин может быть несколько. Первая – на двигателе сработала тепловая защита. Ее нужно включить. Вторая – плохой контакт на проводе электропитания. Проверьте провод и попробуйте запустить двигатель заново. И третья причина – неисправность самого двигателя. Вы можете заменить его самостоятельно или обратиться в сервисный центр. На этом все. Мы разобрали, что делать, если двигатель подачи топлива не включается. Удачного вам использования!